Казани озвучили дату повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Госкомитет Республики Татарстан по тарифам опубликовал приказ, в котором говорится, что стоимость проезда во всех видах общественного транспорта Казани повысится с 18 апреля. Теперь жители Казани будут платить 25 рублей вместо привычных 20, а при оплате проезда билетами длительного пользования, то есть электронным кошельком, 23 рубля. Музей-заповедник «Газанский Кремль» подготовил новый цикл культурно-образовательных программ для школьников. Программа разработана в формате уроков в экспозициях Музея исламской культуры и Музея истории Благовещенского собора. «Татарская волна-2016» в Казани пройдут соревнования по кайтбордингу и кайтсерфингу. Соревнования пройдут со 2 по 5 июня на Волжско-Камском водохранилище недалеко от села Атабаева. Представители КАМАЗа принимают участие в чемпионате WorldSkills. В выставочном центре «Казанская ярмарка» КАМАЗ будет представлен тягачом 54,90. Казанские власти утвердили субсидии на питание школьников из малообеспеченных семей. Ученикам первых-четвертых классов оплатят горячий завтрак и обед на сумму не более 80 рублей в день. Учащиеся пятых-одиннадцатых получат обед не дороже 58 рублей. Деньги будут выделены из бюджета города. Российский спортсмен Виктор Филиппов побил мировой рекорд по подтягиванию. Он подтянулся 75 раз за одну минуту, что на 16 подъемов больше предыдущего максимума. Определились казанские площадки тотального диктанта. Одной из площадок является казанский федеральный. Напомним, что ежегодная образовательная акция пройдет 16 апреля. Каждый желающий может прийти и написать диктант и проверить уровень своей грамотности. В КФУ прошла ежегодная акция «День здоровья». В этот день студенты вуза посетили мастер-классы по оздоровительным практикам и техникам, прошли процедуру врачебно-педагогического скрининга. Событие было приурочено ко Всемирному дню здоровья и прошло в Казанском университете уже четвертый раз.